нужно на что-то решиться, попадаешь в зону, где ничего не понятно. Открыть свое дело или остаться в найме? Родить ребенка сейчас или подождать? Как будто стоишь перед несколькими дверями. На каждой табличка. Вон за той провал, а за этой риск. А тут пустая неизвестность страшнее всего. И вот уже хочется сесть здесь и остаться. Не открывать, не выбирать. Но время бежит. Приходится принимать хоть какое-то решение. Страх сбивает фокус, лишает энергии и заставляет ошибаться. В результате за выбранной дверью сражаешься там, где можно было все решить мирным путем. Или ругаешь себя за провал, которого нет. Так что же сделать, чтобы поменять ситуацию? Первое. Откройте сердце и прислушайтесь к чувствам. Как сделать это быстро? Представьте, что вы в фантастическом мире. Здесь можно сделать все, что угодно, и вам за это ничего не будет. Что бы вы выбрали тогда? В глубине души вы уже знаете, какое решение нужно принять. Мнение окружающих, старые установки мешают принять решение, запутывают мозг. Но чувства не обманешь. Это упражнение уберет рациональность из уравнения и оставит чистые эмоции, голос сердца. Второе. Примите решение молниево. Нужно смело одним ручком открыть дверь, которую подсказало сердце. Ощущение, как когда срываешь пластырь. Сделать выбор и забыть о том, что было. Захлопнуть дверь. Мозг преувеличивает опасность и привык не доверять своим силам. Но реальность на проверку проще, чем фантазия. Проблемы не такие проблемные. Страхи не такие страшные. И всегда есть выход из любой ситуации. Третье. Ввяжись в бой, там и научишься драться. Как только дверь захлопнулась, нужно все внимание направить на то, что происходит вокруг. Мозг сам упорядочивает хаос в структурах. Вещи, которые недавно казались непонятными, быстро становятся ясными. Не мешайте мозгу наводить порядок. Не отвлекайтесь на придумывание будущего. Сосредоточьтесь на тех ресурсах, которые есть сейчас. Нужно выпить воды, но не видно кружки? Не стоит сокрушаться и мечтать о ней. Достаточно зачерпнуть ладонями. Придет время, появится и кружка, и бокал. Не так уж страшно, верно? Если вы сосредоточитесь на том, что происходит вокруг, а не на своих мыслях, то получите огромное преимущество перед окружающим. И пока другие продолжают обдумывать, вы уже действуете, получая реальный опыт. И знаете в точности, куда двигаться дальше, потому что опираетесь на то, что происходит в действительности, а не на фантазии и установки. Представляете, насколько далеко вы продвинетесь с таким подходом? Проверьте на практике. Попробуйте сейчас уделить пару минут своему выбору. Любому. Пусть для начала он будет несложным. Что съесть на обед? Поехать завтра на машине или на общественном транспорте? Представьте двери, почувствуйте, куда тянется сердце. И резко примите решение, не думая. А потом действуйте. Всегда есть понятные вещи, которые можно предпринять. С них и начните. С малого перейдете к большему. И скоро будете принимать решение по щелчку пальцев и не сожалеть о своем выборе. Потому что точно знаете, что совсем разберетесь.